с вами начинаем разбирать маркетинг. Хочу сказать точно, если у вас будет больше, чем три приглашенных партнера, ваши доходы будут намного-намного больше. И этот расчет сделан просто на три партнера. Перед собой вы видите, вот то, что написано синим, это наши накопления. Как видите, их тут немного. То, что подписано у нас красным, это... Переходы на следующий стол. Все, что здесь написано зеленым, это ваши доходы. Все идет на баланс для вывода. Представляете, сколько вообще по маркетингу здесь денег. Нет ни одного накопительного стола. Здесь все на вывод. Наша с вами задача развивать, выстраивать свою структуру. Зарабатывать мы будем здесь с вами очень хорошо. Маркетинга такого в интернете точно говорю нету. Нету даже аналогов близко такому маркетингу. Давайте порисуем и с вами проанализируем. Итак, сейчас мы будем рисовать. Первый стол, обратите внимание, на нем нету реферальных начислений. Первый стол предназначен для того, чтобы вы могли запускать свои клоны в систему. Но вы можете поставить деньги на вывод, просто пригласить три человека. Это дело добровольное. Просто мне хочется вам показать, как вам нужно сделать для того, чтобы вы могли больше заработать. Вот смотрите, встал к вам первый партнер, это в накопление. Встал второй человек, вам на вывод полторы тысячи рублей. Вы на эти деньги можете нажать «Занять» и купить собственный клон. Вы же сразу уходите во второй стол с двух человек. Ваши люди вас дублицируют. Вы делаете то же самое, пригласили второго уже на свой клон, опять получили полторы, вы опять купили клон. Ваш клон слушается вашей брони, и у вас закрывается, к примеру, первое место, это накопление. Ваш партнер сработал, встал на второе место, вы получили 1000 рублей на баланс для вывода со следующего партнера. Вы перешли в третий стол. А сейчас давайте просто проанализируем и посмотрим, что же вообще вам дает второй стол. Если бы здесь не было реферальных начислений, вы бы один раз заработали вот эти 3000 рублей. Дальше вниз бы строили, помогали своим партнерам, но доходы вы на втором столе пока бы ничего не получали. А здесь за счет этих реферальных начислений как только под вашими людьми внизу закрывается второе место, вы будете получать по 1000 рублей. Три места, вам 3000. Нижний уровень, там 9 зарплатных мест, вам 9000. То есть доходность второго стола от 3000 возрастает к 13. Разница очевидна. На третьем столе с первого накопления – со второго вам 1000 на вывод. С третьего переход в четвертый стол. Начинает заполняться следующий уровень. Вам опять 3000. Третий уровень заполняется. Вам еще 9000. То есть вы зарабатываете также тысяч рублей. Одно отличие. Здесь есть клон, которым вы сами будете управлять. И спонсору звонить не надо. Не нужно просить. Поставьте мне туда. Мой клон. Не надо. Вы сами лично со своего кабинета делайте расстановку и направление своему клону. Кому посчитаете нужным, туда и поставите. На четвертом столе первое место – это накопление. Второе место. Вам сразу 7000 на баланс для вывода. Ваш спонсор получит 2500 и 2500 вышестоящий. Третье место – переходное на пятый стол. Начинает заполняться нижний уровень. Каждый из ваших партнеров вам даст по 2 500. Три зарплатных места, 7 500 вам на вывод. Следующий уровень, третий, заполняется. Каждый вам даст по 2 500, вам 22 500. Доходность четвертого стола 37 тысяч. Если б не было рефералки, вы бы только один раз получили 12. Пятый стол. Первое, накопление, а со второго вам 10 тысяч сразу на вывод. С третьего человека, переход в шестой, начинает заполняться следующий уровень. Вам идет начисление по 3 тысячи, 3 партнера – 9000 А если больше у вас личников, даже сосчитать невозможно, сколько вы здесь можете заработать. Нижний уровень заполняется, вам 27 Доходность пятого стола 46 тысяч рублей. 2 тысячи пойдет в накопление, потому что 24 и 24, 48 и плюс 2. Вот они 50 тысяч рублей. Все до копеечки идут все, а, среди партнеров распределения. Ни одна копейка не уходит в систему. За 6 тысяч вам идет клон в третий стол. И вы управляете же этим клоном. Куда хотите, туда и ставите. Ну, опять шестой стол тут все на вывод здесь не надо ждать закрытия стола пришел человек вам 50 следующий пришел вам 50 ваш клон пришел вы сами за себя 50 получите а под клоном три пустых места вы зарабатываете зарабатываете зарабатываете на одно бизнес место вы получаете, за шестой стол 150 тысяч на баланс для вывода и реферальных 190 тысяч. Представляете вообще, какие здесь денежные средства? То есть, извиняюсь, не 190, сделал ошибку, а 109 там тысяч. Я переправлю. В общем, одно бизнес место приносит. 259 тысяч рублей но ну, это на самом деле очень круто это реально очень круто и аналогов такого маркетингу в интернете нету поэтому используйте э, все это по полной программе потому что ну, нужны деньги просто берем делаем регистрацию и начинаем работать других слов у меня просто действительно нету посмотрите сами посмотрите порисуйте подумайте и вы ничего более выгодного в интернете не найдете.